И вот сам, что тоже сказать, вот площадка, которую я тебе показывал, да, Симикс. ну, ее делали на свои деньги достаточно долго и как бы с опытом, да, знаю. Параллельно есть такой фонд, ну, правительственный, фри, фонд фонд развития интернет-инициатив. Они выделили на такую же площадку 3 миллиона долларов в том году. 3 миллиона долларов они выделили на сайт. Вот я прям знаю человека, кому выделили, я был в этой организации. Конечно. Смотри, чтобы ты понимал, они за год работы привлекли 94 миллиона рублей в несколько бизнесов. У них 40 проектов примерно всего, в несколько бизнесов они привлекли этих инвесторов, ну, типа несколько, да, которых объединяются, как как инвест. Мы с Юницким начали с нуля. Вдвоем. Мы за 6 месяцев привлекли ну, порядка 250 300 миллионов без каких-то трех миллионов долларов инвестиций изначально. Ну, как понимаешь вот когда нечто, ядро здоровое, как бы, цель благая, да, и так далее, и так далее, это такой резонанс вызывает, это вот так вот все произошло. Вот И там происходит, да, ну, то есть есть разные начинания, но. Интересно, что тренд все равно вот в эту сторону движется, что вот эти площадки появляются, то, что вот все развивается, вот людей начинают объединять. Вот, ну, не было инструментов. Говорю, очень важно, если вот в цепи, вот, вот в большой цепи не работает хоть один элемент, все цепи не работает. И насколько угодно могут быть прочные все элементы, но если там одного нет, он не будет работать. Или вот он будет работать с КПД слабейшего звена. Если э, брать, я говорю, к примеру, перевод денег и он хреновый, он неудобный, недоступный, да? Ну, у меня деньги на Сбербанке, у тебя на Киви, у тебя на этом. Если на сайте нет одной кнопки, по нажатию на которой с любой платежки, еще там два клика перечисляются деньги, это барьер, ну, это препятствие. Ну, инвестор посмотрел, ой, это сложно, да. ну его нафиг. Да, к хренам. Ну, то есть, каждая... mm -hmm. есть убираем все препятствия, если все прямо получается Дальше. Если инвестор… Верит в идею. Очень все классно. Говорю, я про Веницкого с 2020 года знаю. Я всем вот, ну, мы встречаемся с ребятами, о чем говоришь? На самом интересном, на самом классном, что ты знаешь. Ты рассказываешь, все – да, да, классно, классно. Ну, классно, классно. И разошлись. Окей, разошлись. 2014 год. Я с Виницким опять встречаюсь, общаюсь. Он говорит, слушай, давай всех, кто хочет помогать, мне нужны деньги. Пускай все вкладывают, кто сколько хочет, 5-10, там, 20 тысяч рублей всех их мы будем записывать и всех мы сделаем акционерами нашей компании, которую мы создадим, если мы соберем достаточно денег. Я прихожу, я говорю, а э, куда деньги-то нести? Все поменялось, вот не хватало элемента, что они получат, ну, как, да, я, я на все согласен, мне все нравится, ну и сели. А когда ты говоришь, ребята, а можно 105 положить, если все получается, из этих 5 будет 500, ну, тысяч. Это все там учтено и так далее. Вот, вот я рассказываю с Юницким как было. Я вот этой все идеей заболел, заразился. понятно, что нужно создать интерфейс. Понятный. Интуитивно да. понятный, удобный. Смотри, я тебе что говорю. Есть ну, фиксации каждой копейки. Ну, кто, все за. Смотри, дальше, чем это как бы мы поняли, надо создать. После этого, вернее, даже к этому мы не сразу пришли. Я сейчас расскажу, как это было. 2 января я сижу, а не, 1 января Новый год прошел, я сижу скука то дикая, ну, делать вообще нехрена я звоню своим этим же друзьям говорю, пацаны, говорю, давайте соберемся в, в Туле снял конференц-зал, там, в гостинице давайте соберемся, я вам интересную штуку расскажу потому что в Москве у меня очень много тут все произошло, говорю, просто поделюсь и говорю, про Skyway про это расскажу вам на конференции были, ну, 12 моих товарищей, ну, да вот мы собрались сейчас, сколько у нас, сейчас там 8 было вот так же собрался, я рассказал Ребята, про Skyway, про вот эту всю историю. Это был январь, 2 января. К концу января нам пришло 110 инвесторов, 110, и они принесли в сумме более миллиона. Нет, не было ни сайта никаких неплатежных систем. И вот эта волна, она нарастала, нарастала в такой степени, что мы физически не могли уже оформлять, ну, записывать их. То есть мы в Excel все вели, да? То есть мы прям сели на жопу, ну и вот только успевали там трубки поднимать, общаться, объяснять и так далее. И после этого, вот только после этого мы поняли, что от того, что наша выпускная способность херовенькая, что нам срочно нужна автоматизация. Правильно, Да. Я автоматизар, ну и мы прям на месяц, <смех> так вот сказали, извините, ребята, мы ну, не то, что прям окрестились, но сказали просто, ну, написали инструкцию, как поступать. И на второй месяц пришло 3 миллиона. На третий месяц мы запустили автоматизацию и пришло 14 миллионов за месяц рублей на Юницкого. После этого, в конце вот этого месяца, мы провели конференцию, туда приехало 550 человек со всей ну, России, там из разных стран, по-моему, 14 стран было. После этого за две недели пришел 21 миллион. То есть вы понимаете, то есть это прям фью, вот так вот, и понеслась это расти. Такой движ начался, и мы были к этому движу готовы, то есть вот ну, просто был некий прецедент. Все, дальше начались там десятки сотрудников, сбор КБ, а там, ну, все, инфра инфраструктура. То есть, чтобы ну, реализовывать проект, там нужна и команда, и система, и ну, все, все, все, все, все, все. И вот все эти элементы, ну, говорю, э, если у тебя система на каком-то определенном уровне, то ты можешь реализовать проект вот, ну, определенного масштаба. Для реализации проектов э, с бюджетами там десятки миллионов долларов, система должна быть адекватна вот этим проектам. А, допустим, вот, Ертам, чтобы ты понимал, стоит э, несколько миллионов сделать вот одну хорошую систему. Поэтому, чтобы реализовать проект, там, с новостью, там, 10 миллионов долларов, ну, как-то мало у кого достаточно компетенции, опыта, чтобы создать информационную систему для агрегации этих 10 миллионов долларов. Там куча работы, там, ну, во-первых, у тебя должно быть в адреналина достаточно, чтобы ты не затухал. Потому что сначала результата нет, сначала ты как в стену долбишь, а потом когда-то она прорывается, и вот главное, чтобы тебе хватило энергии, потом следующий результат тебя питает очень серьезно. Вот. И это вот все можно повторить, говорю, и вот универсальная площадка, которая, ну, по сути, я тут, тут говорю, сервис, сервис, который, не знаю, знаете, вот, там есть сервис «Блаблакар», который попутчиков ищет. Да, да, есть такой, вот. сам пользовался. Да, вот, вот мы, этот же сервис, да, и цель какая, смотри, мы создаем на этом ресурсе, ну, раздел, секцию, а, как, как их называют, технологические прорывные проекты, да. в которую, ты говоришь, Кушелев. Добро, ну а я его знаю, там, виноградов, добро. Вот этот, кто это, чего? Он первый раз слышу, как бы, ну, пока есть куда. Итак, и ты а, освещает это, беря новый проект, ну, проводя какую-то работу, у тебя есть, а, ну, у каждого действия конкретно вот, должна быть конкретная цель. Вот например, действие осветил, рассказал, а дальше, а больше описание об этом проекте. Симекс.бz, проект 1, ты. Они заходят, там все описание, все видят, Знаешь, как такая копилочка, и надо себя всегда копится, и все в автоматическом режиме, все собирается, все учитывается, и дальше, допустим, говоришь, вот э, можно сделать, вот давай рассмотрим, не знаю, на примере вот э, то, что этот 100 тысяч надо собрать, да, значит, первый этап, нам э, нужно собрать 100 тысяч, чтобы вот эти детали закупить, да, 100 тысяч собираются, бах, отдаются этому человеку, кто их собрал, он там что-то делает. Дальше он говорит, слушайте, все опыты привели, подтвердили, да, это возможно, да, это будет работать. Нужно, значит, теперь еще до 50 тысяч, чтобы проверить вот эту, да? У меня просто остается одна минута, завершаем тогда сюжет. Значит, еще раз скажи название твоей платформы. CMAX.BZ. Ну, можно брать бирже инвестиций CMAX просто. Вот ну, мы поясни. сможем вывести этого у себя на странице да. в Там в эту историю впрягся даже Делягин. Филягин, знает такое. Поэтому который? обращение граждан, гражданам, что микрофинансирование. Микрофинансирование форева вообще. Биржа Симекс. Гарантированно верное решение.